против Навального. Третья часть разбора суда посвящена ходатайством а Зая Медведеву Высшего По ссылке, которая указана в описании видео, вы можете найти э, видео с аудиозаписью части заявленных ходатайств. Мы, Я не буду ее приводить, так как она достаточно длительная. Просто расскажу, что примерно заявляется. Сторона ответчика заявила, что по указанным на экране обстоятельствам Необходимо вызвать председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева для дачи показаний, в том числе в связи с тем, что, собственно, брал он взятку или не брал. Сторона ответчика конкретно указала следующие обстоятельства, о которых Медведев может знать. Первое. Действительно ли передавался Усмановым фонду по договору пожертвования указанный земельный участок и расположен на нем дом? Второе. Действительно ли Медведев пользуется имуществом фонда? Третье, является ли это возмездным предоставлением или является безвозмездным предоставлением? Четвертое, да, соответственно, взятка это или не взятка, в зависимости от того, является это возмездным или невозмездным предоставлением. И, естественно, высказывают возражения на ходатайство о вызове Медведева по следующим обстоятельствам. Первое, для того, чтобы вызвать человека, о котором сторона заявляет, что он организовал и управляет фондом, нужно предоставить какой-то документ, ну, видимо, который это подтверждает это. Второе. В распоряжении ста таких документов нет, и сведений из официальных источников, которые есть в сети, о том, что Медведев имеет какое-либо отношение к фонду, также нет. Третье. Следовательно, вызов председателя правительства не имеет под собой никаких оснований в связи с тем, что не доказано, что он управляет фондом, и имеет какие-то да, по этому поводу э, информации сведения. Четвертое. Ответчик указывает, Пусть Усманов и Медведев придут, все расскажут. Однако, время доказанное лежит на стороне ответчика. Пятое. Медведев не имеет отношения к фонду, и, следовательно, показания Медведева не будут относиться к делу. И в ходатайстве вылаза этого свидетеля необходимо отказать. Аналогичные доводы заявил у другой представитель СЦА. То есть, фактически, представитель СЦА видит процесс так. Сначала в процессе есть обстоятельства, подлежащие доказыванию. Затем сторона, которая хочет доказать это обстоятельство, предъявляет доказательство причастности свидетеля, то, что знает о вообще этом обстоятельстве. После предъявления данных доказательств суд уже рассматривает, вызывает свидетелей или нет. В контексте данного процесса это выглядит примерно так. У нас есть обстоятельство дела в виде «Медведев имеет отношение к фонду». Далее. Сторона ответчика должна определить письменные доказательства этого факта, что Медведев имеет отношение к фонду, скажем, его организовал и управляет им. А уже далее может заявлять ходатайство о вызове свидетеля на основании этих письменных доказательств. Сторона ответчика фактически считает, что может вызвать свидетеля без доказывания этих обстоятельств. Давайте рассмотрим, кто из них прав. Прежде всего обратимся к статье 55 Гражданского процессуального кодекса. В частности, там оказывается, что доказательства могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетеля, письменных и вещественных доказательств, аудио- или видеозаписей, заключений экспертов. То есть мы имеем обстоятельства, подлежащие доказыванию, а именно Медведев имеет отношение к фонду. Для доказывания этого обстоятельства мы можем использовать как письменные доказательства, так и показания свидетелей. Несомненно, что Медведев как свидетель, точно знает, имеет он отношение к какому-либо фонду или не имеет, и может дать по этому поводу показания. И показания свидетелей являются точно такими же допустимыми доказательствами, как и письменные доказательства. То есть сторона, которая доказывает данное обстоятельство, сама может доказывать, сама может выбирать, каким образом будет доказывать письменно или показанием свидетеля. И таким образом она сама может вызывать свидетеля в виде медведева для того чтобы доказать для того чтобы спросить у него да, он имеет отношение к какому то фонду или нет и для этого в общем то совершенно не обязательно что то доказывать да, так как сами показания медведева и будут доказательства мало того как мы видим сами объяснения сторон также являются доказательствами хотя и подлежат проверке таким образом вообще говоря само объяснение стороны указано в ходатайстве, само по себе является доказательством и должно, собственно, проверяться путем вызова свидетеля. При этом объяснение сторон и третьих лиц об известных обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, подлежат проверке и оценке наряду с другими доказательствами, то есть в частности с помощью подтверждений письменными доказательствами и свидетельскими показаниями. Это означает, что как объяснение стороны ответчика о том, что Медведев имеет отношение к фонду, так и объяснение стороны сца о том, что Медведев не имеет отношения к фонду, подлежат проверке наряду с иными доказательствами. Мало того, суд имеет право сам по своей инициативе вызвать свидетеля, чтобы получить от него соответствующие сведения или требовать какие-либо доказательства. Таким образом он не только может, но и должен вызвать этого свидетеля для проверки объяснения сторон по поводу отношения данного свидетеля к соответствующему фонду. Мало того, в Гражданском процессуальном кодексе не указано, что вообще лицо, ходатайствующее, а вызовы свидетеля обязано что-либо доказывать по отношению к тому, что знает свидетель. Оно лишь указывает, какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения разрешения дела, может подтвердить свидетель и сообщает его имя, отчество, фамилию и место жительства. И все. Совершенно аналогично идет работа и по-другому ходатайству о привлечении в качестве свидетеля Шувалова. То есть, одна сторона говорит одно, другая сторона говорит другое. Да, необходимо проверить. И два данных гражданина точно знают, имеют они отношение к чему-либо или не имеют. И, следовательно, могут дать такие показания. То есть, таким образом, недоказанность таких показаний означает лишь то, что свидетеля наоборот надо вызвать для того, чтобы спросить у него, да, действительно, для того, чтобы получить эти доказательства, имеет это отношение к делу или нет, знают они о чем-то или не знают. То есть по факту мы приходим к выводу, что все наоборот, да, как бы суд должен был вызвать, обязан был вызвать свидетеля в связи с тем, что именно он мог бы противоречия между сторонами. Имеет он отношение к фонду или не имеет. И он мог вызвать его даже по собственной инициативе. И должен был его вызвать по собственной инициативе. Таким образом, вообще говоря, похоже, что в данном случае суд был неправ. И он должен был вызвать свидетеля Медведева и свидетеля Шувалова. На сегодня все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Автору видео будет приятно и полезно увидеть, что вам нравится это видео. Иначе зачем он это делает?